Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать шестнадцать, семнадцать, семнадцать.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 Пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре, пятьдесят пять, шесть, пятьдесят семь, пятьдесят восемь, пятьдесят девять пятьдесят шестьдесят один шестьдесят два шестьдесят три шестьдесят четыре ползи подальше туда. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Девяносто пять, девяносто шесть, девяносто семь, девяносто восемь, девяносто девять, сто, сто один, сто два, сто три, сто четыре. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116. 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 Сто пятьдесят девять, сто шестьдесят, сто шестьдесят один, сто шестьдесят два, сто шестьдесят три, сто шестьдесят четыре, сто шестьдесят пять, сто шестьдесят шесть, сто шестьдесят семь, сто шестьдесят восемь. Мишут, подальше отползи. 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195, 196, 197, 198, 199, 200. Молодец, молодец, сын. Так держать.